Научно деградирующий ролик. и с вами, как всегда, доктор Иван Гай. Гай, гай. <сёк> Хай Хай. С вами Гай. Я первым делом хочу извиниться за то, что надолго пропал и мне очень и очень приятно ваша забота. Что <сёк> надо вот так верить в такое? Черт, <сёк> я о чем-то забыл. Доктор Иван Гай. Гай Гай Гай Гай. Доктор Иван Гай. Доктор Иван Гай. Гай Гай Гай Гай. Доктор Иван Гай. Доктор Иван Гай. Гай Гай Гай Доктор Иван Гай. Доктор Иван Гай. Доктор, Иван, гай. Иван. Гай, Иван. Гай, Иван. Гай, гай. Может он куда-то переезжает. Или он заболел. Или у него нет идей для видео. Или он умер. Или он заболел. Может он куда-то переезжает. не гелетовная футкай! Доктор, Доктор, Доктор, Ивангай. 5, 5, 5, 5, Evan